Доброе утро, уважаемые коллеги! Рад приветствовать всех, кто столь ранний или не ранний. Час пятничного утра с нами на нашем курсе вебинария по рутокену ЦП мобильной электронной подписи и не только. И мы с вами... В ближайшее время поговорим о том, как возможности нашего нового продукта могут помочь финансовым организациям, банкам, и не только им, предоставить как своим клиентам новые дополнительные услуги и повысить уровень удобства. Ну, так и, собственно говоря, сделать то же самое со своими любимыми сотрудниками. Но я не буду тут подробно рассказывать о нас, раз вы здесь, вы, скорее всего, представляете, кто мы. Мы компания «Актив», мы на рынке информационной безопасности 1994 года и 20 крупнейших компаний России. Мы занимались импортозамещением еще тогда, когда такого слова даже не было. И все, что у нас есть, мы производим исключительно самостоятельно. Мы занимаемся тем, что уже... Много-много лет производим продукцию для электронной подписи, для двухфакторной аутентификации, для защиты информации и так далее и тому подобное. В общем, у нас есть тот опыт в разработке продуктов и сказать, в поддержке их, которым мы готовы поделиться. Давайте теперь поговорим о том, что такое электронная подпись для финансовых организаций, для чего она нужна. Ну, во-первых, и это, собственно говоря, самое главное, наверное, это подписание транзакций для юридических и для физических лиц. Юридические лица сейчас в выдавляющем большинстве случаев и так подписывают транзакции, а вот физические лица обычно подписывают свои транзакции простой электронной подписью. Ну, то есть, если они выполняют перевод денег с одного счета на другой, там оплату каких-то финансовых услуг и так далее, то, соответственно, там они отправляют, например, смс на определенный номер или входят в клиент-банк под своим логином и паролем. Это самое называется «простая электронная подпись». Что называется лучше, чем ничего, но простая электронная подпись, даже для физических лиц в наше время это недостаточная неэффективная защита. А далее, это возможность, электронная подпись это возможность организации юридически значимого документа оборота для своих клиентов или для своих сотрудников. То есть, это возможность дать. Это, это, это возможность дать своим клиентам или сотрудникам подписывать а, документы так, чтобы эта подпись была бы равнозначна собственноручной подписи, ручкой по бумаге. А, и если там внутри своих организаций такое достаточно а, часто реализуют, Повод ну, организация юридически значимого документа оборота для клиентов. Это достаточно новая услуга, но целый ряд финансовых организаций ее уже предоставляют. Там Регистрация новых компаний, новых ИП, новых юрлиц, там дальнейшая поддержка и так далее. Плюс это возможность организации дополнительных услуг для клиентов. Например, автоматизация логистики. Ну, то есть как это происходит вот есть курьер курьер приезжает к клиенту привозит некую там коробку не знаю с цветами с конфетами и так далее как это обычно проходит документально достается накладная там обе стороны ее подписывают это все естественно неудобно как удобно чтобы у курьера был планшет курьер бы на этом планшете подписал бы со своей стороны накладную, клиент подписал бы со своей стороны накладную. Сейчас для реализации подобных вещей есть целый ряд трудностей, но ну, вот в частности сегодня мы с вами разберем, как от этих трудностей можно отказаться. Ну и, наконец, двухфакторная аутентификация клиентов и сотрудников, когда обычно вход осуществляется по логину и паролю. Uh, пароль штука ненадежная, его можно скрасть, его можно подглядеть, перехватить, кучей совершенно разных способов, поверьте, достаточно просто делается. <coughs> и дальше можно входить под uh, логином и паролем этого сотрудника или клиента и выполнять различные операции. Причем доказать легальному пользователю, что это сделал не он, будет практически невозможно, потому что ну, вот, пароль же подошел. Поэтому, для того, чтобы это не было, используется дополнительный фактор аутентификации в виде специализированного устройства токена или смарт-карты, который есть только у конкретного человека. Вот. И причем, если опять же говорю, что э, двухфакторную аутентификацию для сотрудников сейчас организуют, особенно для удаленных сотрудников, потому что непонятно, кто там работает издалека, это просто там это настоящий сотрудник, или это клей, или это злоумышленник, который украл пароль то в случае с клиентами такую услугу еще мало кто предоставляет, особенно с клиентами-физлицами. А ведь на счетах физлиц может храниться достаточно серьезная сумма денег. Ну и Центробанк выдал предписание дополнительной аутентификации мобильных устройств, с которых работают физлицы. Еще одна предпосылка, на которой мне хотелось бы сосредоточиться. А, да, кстати, я так не сказал, вы, если будут вопросы а, к тому, что я говорю, вы их можете не стесняться сразу же писать, там лучше всего на специальной вкладочке вопросы, чтобы я на них, сказать, прицельно смотрел, а, потому что чат я а, не всегда вижу. Вот, и в определенные, в необходимые моменты я на эти вопросы буду отвечать. Так вот, наш мир становится все более мобильным. Если совсем недавно персональный компьютер был единственным и главным инструментом, то сейчас это уже не так. Многие документы, тем более, подписывает генеральный директор. Генеральный директор не привязан к своему рабочему месту. И ему нужно либо давать свое средства для электронной подписи бухгалтеру, либо необходимо там, приезжать и в какое-то время просматривать все документы и подписывать. А ему необходимо работать там, где он сейчас есть, с помощью мобильных устройств. А целый ряд э, профессий, тот же самый курьер, про который я рассказывал, у них вообще нет рабочего места как такового. У него рабочее место там, куда он сейчас приехал, ему надо выполнить свою работу непосредственно там поэтому электронная подпись должна быть доступна в любой момент и в любом месте поэтому электронная подпись просто обязана стать мобильной ну смотрите как обычно предлагают реализовать мобильную электронную подпись те или иные компании предлагающие решения в данных областях первый вариант предлагают установить Hardware Security модуль. Это внешне похоже на сервер, такое вот большое устройство, одноюнитовое, которое фактически является таким огромным токеном, или даже чисто логически можно представить там как целую батарею токенов, и введя пин-код конкретного слота, можно получить доступ к конкретным ключам. То есть вот это вот устройство хранит ключи и сертификаты много-много-много-множества разных пользователей и способно централизованно подписывать. Даже если отбросить э, там, риск того, что пользователи кому-то отдают свои ключи электронной подписи, э, есть друго, другая проблема, гораздо более серьезная она заключается в том, что совершенно непонятно, как этому HSM давать команду. То есть вот есть HSM с ключами, а есть конкретный пользователь, который хочет что-то подписать, и между ними пока пустота. И есть множество разных решений, которые позволяют организовать вот это вот взаимодействие, там, например, с помощью посылки SMS, с помощью входа с логином и паролем и так далее и тому подобное. Но простите, а в чем здесь защита? я и раньше мог послать смс и пользоваться простой электронной подписью. То есть защиты как таковой, ради чего, собственно говоря, применяется квалифицированная электронная подпись, у меня больше нет, ну или не квалифицирован. То есть основная проблема это взаимодействие между пользователем и централизованным хранилищем ключей подписантом документов. Второй вариант, который часто предлагают реализовать. Это усиленная неквалифицированная электронная подпись с помощью хранения ключей на смартфонах и подписания на этих же смартфонах. То есть фактически поднимается свой собственный удостоверяющий центр, на смартфоны помещаются ключи и сертификаты, и смартфон становится таким вот ну, неким аналогом токена, который сам может генерировать, вычислять, генерировать ключи и вычислять электронную подпись. Все это, там в принципе, интересно, но есть, опять же, куча «но». Во-первых, естественно, это только неквалифицированная электронная подпись. У Укэп тут реализовать невозможно, поскольку сертификации ФСБ нет. Можно, в принципе, у Укэп реализовывать с помощью программного криптопровайдера, который устанавливается внутрь этого смартфона. Но самое главное, смартфон – это устройство недоверенное. На этом смартфоне вы играете, вы устанавливаете непонятно какие программы, ваши дети на нем тоже берут поиграть. Любые вирусы, любые трояны позволят получить доступ к этим ключам или что-то подписать, что-то не то. Или отправить эти ключи кому-то еще, дальше уже сказать, с ними злоумышленник поработает. Ну и, наконец, такой гибридный вариант – это когда у вас э, на смартфонах присутствует усиленная неквалифицированная электронная подпись, которая формирует разрешение на подписание документа квалифицированной электронной подписью в HSM. То есть такая вот двуступенчатая система. Вы поставили один устаревающий центр, подписали документы, отправили подписанный документ в HSM, там -то проверили, что электронная подпись верна, и уже с использованием своих ключей все это подписали. Слушайте, ну такая сложная схема, я не знаю, для чего, там, в чем здесь, что называется, ЦИМИС, в чем тут прикол, но это действительно сложно. Поэтому я расскажу про более Простой вариант. Ну вот, опять же, то, что я говорил, то, что хочу повторить: смартфон недоверенное устройство. Более того, банки сами признают, что это недоверенное устройство, потому что когда запускаются целый ряд приложений банков, они начинают проверять смартфон на вирусы. Сами. Потому что эти вирусы могут перехватить управление приложением банка. И сделать что-то нехорошее вот но сейчас приложение банков используется только в первую очередь для мобильное приложение используется в первую очередь для физических лиц а если то же самое будет использоваться для юридических лиц либо для там подписи сотрудников банков, и каждая такая подпись может иметь далеко идущие финансовые последствия, то злоумышленникам будет еще интереснее работать, взламывая смартфоны и получая доступ к ключам электронной подписи. Итак, поговорим о том, какая электронная подпись может считаться по-настоящему мобильной и при этом надежной. А, ну, вы, я думаю, все прекрасно знаете, что надежность, при, э, при подписании электронных документов дает фактически только токен, она же смарт-карта. Э, токен это специализированное устройство, сертифицированное ФСБ. Э, на токене не запускается никаких других программ, никаких игрушек, никаких вирусов там нет, там работает только специализированные по для генерации ключей, подписания, там, ну и еще разных сервисных задач. Токен, его память защищена пин-кодом. То есть доступ к памяти, где хранятся ключи электронной подписи, возможен только после ввода пин-кода. Подобрать этот пин-код невозможно. Потому что при количестве попыток от 3 до 10 пин-код, токен заблокируется. Именно поэтому. При краже или при утере опасности нет, потому что если злоумышленник пин-кода не знает, и вы поменяли его со значения по умолчанию на какое-то свое, подобрать его невозможно. Можно там делать какие-то политики, усложнения пин-кода, но, как показывает опыт, даже они не нужны, потому что там с трех, даже с 10 попыток подобрать пин-код в четыре цифры, даже в четыре цифры невозможно, а он вообще-то 8. По умолчанию. вот а, бывает ситуация когда злоумышленник подсматривает пин-код и крадет токен но даже в этом случае токен материален вы видите что токена у вас нет уведомляете ответственных лиц и токен блокируется блокируются ключи и сертификаты находящиеся на данном токене. и все опять никакой опасности злоумышленник для злоумышленника этот украденный токен бесполезен. Соответственно, токены бывают двух видов. Это пассивный ключевой носитель, исключительно для хранения ключей без процессора. Это Rotoken LITE. Он работает исключительно с программным криптопровайдером, которому он передает ключи, которые в нем хранятся, и дальше программный криптопровайдер уже сам вычисляет электронную Подписи. И активный ключевой носитель, который сам способен выполнять криптографические операции, такие как генерация ключей, генерация запросов на сертификат и подписание электронных документов. Ну, формирование вычисления электронной подписи по ключу и по хэшу электронного документа. Вот это вот вся линейка Rootoken ECP, о которой мы, собственно говоря, с вами и будем говорить. И главный представитель этой линейки сейчас – это дуальная смарт-карта и токен Rootoken ECP 3.0 NFC. В чем их сила? В том, что и смарт-карта, и токен, которые фактически одно и то же устройство, просто как бы Токен — это смарт-карта с впаянным в нее считывателем, а смарт-карте еще и считыватель нужен. Так вот, они позволяют выполнять подписание документов касанием на мобильных устройствах под управлением iOS, Android или Aurora. То есть вы просто берете смартфон я сейчас покажу как это делается вы берете смартфон вы прикладываете к нему карточку и все и больше ничего не надо при этом на пк можно использовать как бесконтактно если есть соответствующий nfc считыватель так и контактно воткнуть карту в считыватель воткнуть токен в usb порт компьютера криптография на неизвлекаемых ключах, то есть если э, ключи создаются с помощью э, самого токена, то извлечь их уже невозможно, а значит нельзя сделать копию токена. Значит токен всегда в одном экземпляре, токен с ключами всегда в одном экземпляре. Значит злоумышленник не может взять токен на время, узнав его пинку, а скопировать ключи и вернуть назад хозяину, и пользоваться ключами э, без ведома хозяина. Такое невозможно. А, далее. А, производительность работы через NFC-канал не хуже, чем через контактный интерфейс, потому что ожидается, что все будет достаточно медленно. Нет, это не медленно, это все быстро. А, не требует процедуры сопряжения и питания. А, и самое главное, то, ради чего все затевалось. Мобильный телефон, ну смартфон больше не является устройством, которое хранит секреты, которое хранит ключи электронной подписи. Все ключи у вас хранятся на специализированном устройстве, которое прошло всю необходимую сертификацию и так далее и тому подобное. Вы берете любой смартфон, ставите на него это приложение и прикладываете к нему карточку и выполняете... Соответственно, это самое подписание. Вот комментарий от Евгении, что 100% из лица карты носить отдельно от смартфона не будут. Но, вы знаете, я думаю, что... Да, есть, конечно, люди которым, которые говорят, что вот нельзя платить айфоном, почему отменились все эти удобные возможности, но огромное количество людей по-прежнему носят с собой пластиковые карты. Это раз. Два. Эти люди не так часто пользуются своим мобильным банком, а все ведь для этого рассчитано. Если если, короче говоря, если у человека лежит там достаточно хорошая сумма на счету, а не 200 рублей, то, скорее всего, он правильно воспримет необходимость работы с помощью карты, необходимость подписания всех этих транзакций, нежели без нее. И уж точно все юр... для всех юрлиц такой подход он станет намного удобнее, чем небезопасная работа через логин и пароль или через передачу своего токена бухгалтерам, которые, опять же, там непонятно, что подпишут в каждом конкретном случае. Не буду подробно распространяться про характеристики SP3.0. Характеристик там, как видите, они все современные. Мы поддерживаем все самые современные а, протоколы, совместимые с криптопровайдерами. NFC-канал защищается по протоколу SysPake. Высокая производительность, российские и нероссийские мобильные операционные системы. И я остановлюсь только на самом последнем пункте, который впоследствии разберем чуть более подробно. А, если настольные операционные системы, такие как Windows и Linux, содержат в себе специальный слой программный для взаимодействия со смарт-картами и для в том числе, подписания документов, то ничего этого в Android и в iOS нет. В «Авроре» это и есть, там этот слой встроен, и подписывать на «Авроре» гораздо удобнее и приятнее, но, к сожалению, «Аврора» не настолько распространена. И, скорее всего, она, там, заход туда начнется через э, госчиновников, а физлицы пока будут пользоваться «Андроидом» и iOS. Так вот, для того, чтобы можно было пользоваться возможностями подписания документов через карту, необходимо использовать наши SDK. SDK достаточно простые и есть готовые примеры. Про это я еще скажу. Да, не могу не сказать про считыватель, то есть если кто-то хочет использовать карту, то использовать ее лучше всего с считывателем SmartCard. Наш считыватель специально ориентирован на то, чтобы работать одной рукой, он тяжелый, карту можно вот так вот просто одной рукой вставлять, вытаскивать, он сертифицирован в стек, потому что в нем есть прошивка. И я очень люблю это показывать, у него очень правильная схема контактов, то есть когда вот так вот карта вставляется, обычно контакты торчат всегда, и вот так вот и стирают контактную площадку карты. А у нас не так, у нас вставляется, контакты вот тут отдельно, вставили, нажали там внизу на контактный ну чпок, и вот так вот присоединился к карте. То есть, площадка не истирается, поэтому огромный uh, срок службы. Uh, так вот, давайте подытожим. Значит, Правильное мобильное подписание документов – это когда у вас есть приложение «Е» или приложение «Я» для iOS, Android или Авроры. Когда э, вы выполняете на, в них какие-то действия, а в нужный момент вам приложение говорит, приложите карточку. Ключи хранятся отдельно, криптография на неизвлекаемых ключах. И ту же самую подпись можно использовать как на персональном компьютере, так и на мобильном устройстве. Каким образом происходит добавление возможности мобильного подписания документов в ваше мобильное приложение? Есть sdk токен, который можно получить с нашего сайта, и он, собственно говоря, поддерживает вот все показанные здесь операционные системы. Это... Это самый, самый, наверное, хороший способ, а потому что это наш собственный SDK. Кстати говоря, один и тот же SDK он поддерживает работу и с бесконтактными, и с контактными токенами, то есть а, в, точно так же можно реализовать а, подключение к андроиду контактного токена, просто вставив его в порт. <coughs> Либо... Вы можете воспользоваться SDK от CryptoPro CSP50R2 обязательно. Токен или карта будут использоваться в так называемом активном режиме. Ну, то есть пассивный режим это когда токен сам занимается подписанием, пардон, криптопровайдер сам занимается формированием электронной подписи, подписанием документов. А активный режим, когда криптопровайдер передает запрос токену или смарт-карте, и смарт-карта уже сама, с помощью неизвлекаемых ключей, выполняет такое вычисление. А у нас в нашем SDK, SDK присутствует готовое приложение, которое показывает, каким образом вы можете встроить наш SDK в ваше приложение но Можно взять наше приложение за основу, там есть и мобильный банк, а там есть и приложение, которое более красочное, красивое, демонстрационное, демошифт, позволяющее просто посмотреть, как такое мобильное подписание происходит. Вся эта информация есть у нас на сайте dev.rutoken.ru. Давайте я его здесь еще раз... У меня там будет у меня, но я его специально в чате сейчас напишу. Вот такое оно. И на нашем гитхабе. То есть нашего гитхаба вы можете получить эти примеры и посмотреть, каким образом это все реализуется. Соответственно, если работаете не напрямую, а через Крипто то вот требования, которые есть, и разницы для конечного пользователя никакой не будет. Просто если ваши разработчики, они знают, как работать с Крипто и там хотят работать с мобильным Крипто естественно, и хотят работать только через него, то замечательно. Единственное, нужно будет на каждый, ну там включать дистрибутив к вашему мобильному приложению, еще и мобильный криптопровайдер, ну и лицензировать его. А, напоследок, давайте, скажем, еще раз вспомним про то, о чем я там вначале говорил, про двухфакторную аутентификацию. А нет, еще одну вещь я забыл, она очень важная. А, давайте я вернусь чуть-чуть назад. К вот такому вот подписанию документов. Вот смотрите, все хорошо, когда у устройства есть NFC. Ну, то есть, если это Android, телефон, смартфон, то у него есть NFC. Если это iPhone современный, у него есть NFC. Если это планшет на Android, у него NFC, скорее всего, нет, но там есть возможность подключить токен контактный, контактным образом и работать так. А вот если это iPad, то таких возможностей нет от слова вообще. А, значит, каким образом это все решается? У нас есть продукт, который называется VCR. Ротокен VCR это виртуальный редер, virtual карт reader. Как он работает? Между андроидом и между. Oh, pardon, простите, пожалуйста. между айфоном и между айпадом устанавливается связь, документ будет подписываться на айпаде, но карту или токен вы приложите к айфону. И вот в такой вот в паре, все замечательно работает. Я знаю, что целый ряд статусных клиентов, он работает исключительно на iPad'ах, и вот такая вот возможность для них присутствует. Вот здесь мои коллеги выложили ссылку на данный продукт. А теперь про двухфакторную аутентификацию. Значит, Как я уже сказал, проблема паролей заключается в том, что пароль легко подсмотреть и украсть. Пароль не, не физическая сущность, поэтому э, он будет находиться и у владельца, и у злоумышленника. И его можно сколь угодно использовать одновременно с владельцем. Понять, что пароль украден, невозможно, только по ряду косвенных признаков. И самое главное, доказать, что это что-то плохое сделал злоумышленник, а не владелец, практически невозможно. Ну, то есть, злоумышленник заходит, снимает деньги, переводит на свой счет. Владелец говорит, это не я. Банк говорит, это нет, это ты. Пароль. Нет. Пароль введен верно. Значит, согласно договоренностям, это сделал легальный пользователь. То же самое для внутриофисной работы. Кто-то слил информацию, пользователю удалось отследить. Пользователь говорит, что это был не он, но, опять же, был введен пароль конкретного пользователя. Поэтому, чтобы таких вещей не происходило, необходимо использовать многофакторную аутентификацию. Факторы аутентификации – это там, первый фактор физический, владение неким физическим устройством, в данном случае токеном линейки rutoken CP, который можно подключить к ПК или приложить к мобильному устройству. Второй фактор – это знание пин-кода токена. Вот комбинация этих двух факторов как раз, она и дает полностью надежную аутентификацию. То есть, если даже пин-код подсмотрели, то без токена ничего сделать невозможно. А если токен украден, то мы уже с вами разбирали, а, пин-код по умолчанию неизвестен, при переборе он блокируется, но даже если пин-код узнали, то владелец блокирует администратора, и пользоваться этим токеном становится бессмысленно. Бывают еще биометрические факторы аутентификации, сканирование отпечатка пальца, там, зрачка, лица, голоса и так далее. Но, честно говоря, у них есть целый ряд недостатков. У всего того, что не считывается специальными датчиками, типа отпечатка, достаточно велика вероятность э, дипфейка, подбора и так далее. Я думаю, все видели видео, как это все происходит. А, первое. Второе. Если используется специальный датчик, то его часто намеренно загрубляют, чтобы если что-то происходит, там не знаю, с отпечатком, не то. Вот у меня, например, пальцы такие, мне большим трудом работают все считыватели отпечатков пальцев. Однажды из-за этого я полчаса простоял в лондонском аэропорту, пограничники поменяли три устройства, и ни одно из них не сработало. Вот в этом случае что делать? Только загрубить, только увеличить погрешность. Но тогда облегчается подбор. Соответственно, где можно использовать двухфакторную аутентификацию? На смартфонах. То есть для того, чтобы выполнить какую-то операцию, необходимо, или даже получить данные, необходимо приложить карточку. Что, собственно говоря, происходит в банкоматах? Вот это ровно оно. Вы подключаете карточку в банкомате, там втыкаете ее, или в современных банкоматах прикладываете и после этого а, вводите пин-код. Вот это та самая двухфакторная аутентификация. Сейчас, правда, дают возможность использовать в качестве физического фактора смартфон, а в качестве второго фактора аутентификацию на нем же через биометрию или через знание пароля. Но про смартфон мы уже с вами сказали, насколько эта штука надежна. Далее двухфакторная аутентификация при работе в офисе, на компьютерах сотрудников. Все современные операционные системы поддерживают практически из коробки такую двухфакторную аутентификацию, и Linux, и Windows. Для Windows у нас есть специальный продукт RuToken для Windows, который есть на том же сайте и который можно посмотреть, каким образом с помощью токенов или смарт-карт настраивается двухфакторная аутентификация для windows находящихся в домене для linux есть куча разных способов двухфакторной аутентификации и у нас даже проходил целый ряд э, вебинарных курсов для этого мы рассказывали как работать с alt linux как работать с red os как там реализовывать двухфакторную аутентификацию вот ну и наконец это удаленное подключение по VPN и по RDP. Это, вот, наверное, самое ну, мобильное важное и удаленное важное, потому что если в офисе вы еще видите, кто сидит за конкретным компьютером, хотя он может, конечно, вводить чужой пароль, но удаленно вы вообще не видите, кто там сидит, и это может быть кто угодно абсолютно злоумышленник, который украл пароль реального пользователя, каким угодно способом. Поэтому тут двухфакторная аутентификация наиболее важна. Собственно говоря, что я хотел сказать вот этим вот блоком? Тем, что одно и то же устройство RUTOKEN, CP30, fc токены или смарт-карта позволяет реализовать как задачи безопасного подписания документов для физических и юридических лиц и для банков самих внутри себя, так и выполнять двухфакторную аутентификацию для тех же самых категорий. Так, ну что же, давайте теперь пройдемся по вопросам. Должно ли э, так, лицензируется ли встраивание с DK token? Нет, не лицензируется. А просто берете и устраиваете а, Имеется в виду не там, ФСБшные вещи, а просто вот возможность использовать. Просто берете и используете. Должно ли устройство, телефон, компьютер с картридером, через которое происходит подписание, принадлежать владельцу ключа? Может ли человек подписывать документ через устройство сотрудника коммерческой организации? Тут тонкий вопрос. Тонкий он по следующим причинам. значит С одной стороны... Человек не потеряет никаких секретов. Ну, под секретом я понимаю ключ электронной подписи. То есть, что бы там ни было вот на этом вот устройстве, в любом случае не получится так, что ключ будет скопирован. Но чисто теоретически можно сделать приложение, Которое будет показываться, что подписывается один документ, выводить его на экран, а по факту будет подписываться совершенно другой документ, потому что когда происходит подписание, человек же он не, не на конкретный документ дает разрешение, ему там вводится пин-код на разблокирование памяти токена для совершения конкретной вот этой операции. Поэтому... Я все-таки считаю, что э, гораздо правильней, чтобы это было либо эталонное какое-то устройство для подписания, э, либо э, чтобы это было э, личное устройство. В принципе, опять же, если вот здесь э, там, имеется в виду история с курьером, да, который привез, и они там подписывают этот самый акт, то система документа оборота может вполне... Вот курьер привез, он там подписал, что товар сдал. В клиенте документа оборота для сотрудника торговой точки тут же появился требование подписать со своей стороны тот же самый документ. И он его подписывает на своем собственном устройстве. Так, и наконец на вопрос, нужно ли проводить оценку влияния окружения после встраивания. Тут я передам э, слово моему коллеге, который, Андрею Галову, который отвечает за банки, который, собственно говоря, проводил эту, эту работу, выяснению по нему, он сейчас скажет. Добрый день, коллеги. На самом деле, если мы говорим сейчас о работе с токеном совместно, так, лучше так, наверное, видно, Если мы рассматриваем схему работы нашего токена с HSM, вот, на самом деле по поводу этой истории, вот, э, мы сейчас разговариваем, обсуждаем этот вопрос с, с регулятором, вот, э, мы считаем, что оценка влияния не потребуется. Вот, но более точную и подробную информацию я, думаю, смогу вам передать, думаю, смогу вам предоставить, наверное, через месяц. Вот, по запросу либо ну, у вас есть все мои контактные телефоны, я думаю, смогу вам более точно ответить. Вот. По поводу сертификации. Да, схема такая возможна, работа с токеном и работа с ХСМ. Вот. Сертификацию мы сейчас проходим. Вот. Продукт будет сертифицирован, на мой взгляд, в течение ближайшего времени, в течение месяца, в течение двух месяцев. Ну и так, такую схему взаимодействия, такую схему работы вы можете уже использовать для, для себя и предоставлять такую возможность вашим заказчикам. Вот. Предлагаю просто немножко сейчас подождать. Этот вопрос сейчас решается. Вот, в ближайшее время все, будет, все разрешится. И такие, такая возможность будет предоставлена. Вот, это что касается регулятивного момента. Так, спасибо, Андрей. А, давайте посмотрим, есть ли, у нас, есть ли у нас еще вопросы. Так, тут нет, тут нет. Ну, давайте еще подождем пару минут, может быть, они возникнут. В любом случае, у вас есть мои контакты, вот тут вот они все указаны, у вас есть контакты Андрея. Вы в любой момент напрямую можете к нам обратиться, задать любой вопрос. И самое главное, мы готовы оказать помощь в создании, ну, не своими руками, конечно, но так сказать, связи с нашими разработчиками, по созданию ваших собственных мобильных приложений, по тестированию их в вашей среде и так далее. Ну хорошо, давайте тогда на этом мы наш сегодняшний вебинар завершим. Большое спасибо вам за внимание. Как видите, компания «Актив» способна удивлять и способна поставлять на рынок новые продукты, которые покрывают требования рынка и в чем-то это я даже требования предусвещают согласитесь что э, подобные возможности это действительно там, большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности и удобства особенно по сравнению с теми тремя способами мобильного подписания которые я вначале рассматривал поэтому хорошего вам всем дня э, удачи э, обращайтесь э, будем готовы помочь всем спасибо всего доброго